Вас приветствует магазин Sport Extreme Be Bike. Сегодня поговорим про вот такие вот отличные очки для плавания для деток. Производитель заявляет, что данная модель подходит для детей от 2 до 6 лет. Но проверено нашими клиентами, что очки подходят для деток от 3 месяцев. Давайте поговорим про сами очки. Очки идут вот в такой картонной упаковочке. Вот и сам, сама моделька. Идет она в двух решениях. Второе цветовое решение это голубой с лаймовым цветом. Все модельки Unisex. Теперь про сами очки. Линза обладает хорошей обзорностью. Имеют специальное покрытие, которое не дает линзам запотеть. А также хорошо защищают глаза вашего ребенка от вредного воздействия хлора и ультрафиолетовых лучей. Силиконовая оправа в этих очках очень мягкая, хорошо прилегает к глазам ребенка. Очки благодаря этому не протекают и не давят. Ремешок двойной. Это большой плюс для детских очков, потому что благодаря двойному ремешку вы можете зафиксировать лучше очки на голове ребенка. Ремешок достаточно длинный и позволит очкам расти вместе с вашим ребенком. Заходите к нам на сайт, выбирайте модель, которая больше всего будет подходить вашему ребенку. Это была модель Speed Sea Quiet Google. А на нашем сайте есть еще много других моделей, которые вы можете приобрести для себя и для своих деток. Bebike.kiev.ua И не забывайте подписываться на наш канал. Пока!